Идем, идем, идем, сейчас спуск да, идет очень крутой, Ну купил, да, чтобы ну, чтоб, чтоб медведь, смотри, побежит только на красный цвет. Ну, розовый. Какая здесь отметки всякие есть? Да, мы Получается? Все нормально. Вон Чё, на сколько? Стоит. Да? Да, печи, дорहит, да не здесь нельзя. Здесь и так люди боятся ходить. И ещё, а try... увидят, <рис perish> так, так хорошо, уже где-то часа два идем. Опана. опа-на! Мухоморы нашли. Да. Офигеть! Я такие первый раз, кстати, вижу. Да. Только не ломайте, я сейчас еще на этот сниму. Офигеть! Реальные мухоморы.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 Так, вот, дошли. Не дошли еще. А, ну да, это река. Представляешь, уже рядом. Ну, как впечатление, парни? Нравится от путешествия? Да, очень. Да, вон уже река.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 Так, вот река. Сейчас посмотрим. Так, нашли реку. Посмотрим.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 Ах. тяжело будет идти уже сил столько потратили очень тяжело посмотрите откуда ну, мы пришли будет, а? вон оттуда спустились сейчас Снимаем. поднимаемся Ах. жарко так Идем, Фу, бля, Посмотри, какая крутая лестница. привал бы. Фу, блин жарко, ягодки, цветочек еще не. тяжело. Камни очень скользкие, очень тяжело поднимаемся, не знаю, а, как тяжело.